добрый день я вас приветствую на нашем канале Тойсел сегодня мы научимся делать вот таких симпатичных простеньких дракошек а дракошки которые посложнее, будем делать в следующий раз Итак, приступим возьмем вот такой квадратный листочек бумаги примерно 20-20 сантиметров сделаем сгиба на нем вот, от вершины к вершине и вот, от стороны к в стороне и так приступим сгибаем Еще разгибаем. сгибаем сгибаем к к вершине Развершение, к вершине. И укладываем кусочек вот в такую фигуру в виде ромба. Так, делаем так, делаем так, делаем так и делаем так. вот так. Вот таким образом. С другой стороны. Так, теперь вот с этой стороны загибаем вот эти части в центр. Нет, тогда С Другой стороны. Для центра тоже. Угу. Переворачиваем. И делаем то же самое с другой стороны. Так. теперь расправляем наш листочек и делаем такие же сгибы только с другой стороны что мы делали здесь и сделаем здесь и так переворачиваем повторяем так, и вот так. опять распределяем наш листочек и смотрите вот есть две линии сгиба и вот точка где заканчивается либо сгиба и здесь точка вот по этой линии мы загибаем бусочку вот вершину так там по центру и вот так. так переворачиваем делаем с другой стороны так. Так. и так и смотрите внимательно. берем наш листочек выспрямляем и укладываем таким образом смотрите раз. все делаем по линии гиба Два. Раз. переворачиваем и повторяем то же самое так. все делаем по линии гиба тоже так и так Итак. вот получился у нас такой ромбик и смотрите там, где у нас вот эта сторона, мы с этой делаем вот эту часть к центру. И эту часть уже к центру. Теперь складываем вместе. Переворачиваем, отпускаем сюда и сюда. Вот так Еще раз повторяю, смотрите. Вот мы загнули эти две части. Кверху переворачиваем сюда и сюда. Далее берем вот эту часть, сгибаем вот таким образом, чтобы кончики совпадали. Это кончик с этим кончиком. Вот, далее вот эту часть сгибаем вот по этой линии. Вот так вот. Теперь вот эту часть вот, вот по этой линии. Вот так вот. И теперь вот эту часть, вот эту, по этой линии. Вот так. так вот. Эту часть гибаем сюда. переворачиваем и повторяем то же самое с другой стороны опять вот этот кончик гибаем сюда дальше вот эту часть гибаем по этой линии и тут часть по этой линии и эту часть по этой линии вот так и с эту сторону, по этой линии. Вот так. Теперь мы вот сгибаем вот таким образом. Нечаянно изгибаем. И, И смотрите, мы берем. И делаем вот так. Так, Теперь загибаем, вот так, и получаем леденец гиба, по которому мы делаем загиб вот таким образом, смотрите. Вот так. Далее мы вот сюда. Сейчас мы здесь получим ложку, возьмем. И делаем для кончика небольшой язычок. Совсем удачно получилось. Сейчас. Ну, так, вот так вот. Вот. А теперь хорошо получилось. Ладно, вот. здесь немножко Отогнем, чтобы он, за можно было поставить. Вот, и вот, получился у нас вот такой дракончик. Вот. Теперь у нас три дракончика. Красный, синий и желтый. Всего вам доброго. Спасибо, что посмотрели наш канал. Делайте лайки, подписывайтесь, нам будет очень приятно. До свидания.